ребят всем привет я на своей очередной рыбалке и конечно же это снова поплавок почему поплавок да потому что это рыбалка для души где ты реально отдыхаешь ты кайфуешь несмотря на то что твое внимание постоянно сосредоточено на поплавке ты просто отдыхаешь мозг отключается и какое-то я не знаю единение с природой что ли происходит Но посмотрите вокруг где я сейчас нахожусь это просто обалденное место Обратите внимание, кувшинка поднялась, ее много. Чуть дальше уже лилия поднялась, и она уже распустилась. Как вы видите, ветра сегодня с утра нет. То есть фактически штиль. Сегодня обещают, конечно, что ветер поднимется до 5 метров в секунду, но по сравнению с прошлой неделей, я здесь был на прошлой неделе, тут камыш гулял так, что я просто даже видео не снимал. Постоянные зацепы, задув микрофона ветром, в общем, было тяжело. Сегодня же тихо, спокойно, кайфово ловить я буду вот в этом месте я уже на лодке подошел немножко пообрезал то, что мне будет мешать и закормил глубина там порядка 70 сантиметров ну, тут такое, как котлован то есть по центру самое глубокое место а дальше там идет ну, такой небольшой подъем в прошлый раз рыба клевала прям непосредственно возле рогоза как сейчас будет, я не знаю ну, в общем, закормился. Ловить я сегодня буду на свою 4-метровую удочку. Леска у меня 0,25, поводок 0,18, огрузка 1,5-2 грамма, точно не скажу. Поплавок, соответственно, под эту огрузку. И крючок 10 номер. Из наживки это красный компостный червь. Кормиться буду. По традиции, последнее время, это запаренная макуха, соответственно, с моченым хлебом. Там я одну уже порцию сделал, эту вот вторую порцию надо корм замочил. Все, ребят, я сейчас раскладываюсь и начинаю рыбать. Первый карасик. Если с хвостом, то ладошка. Долгая ждала подхода. Но он все-таки подошел. Но встал не там, где я. В прошлый раз ловил под той кромкой камыша, да? А вот, чуть правее. Ну, будем провод кидать туда. Пока можно достать садок. один вот смотрите окрас такой красивый такой желтый да? похож на золотого карася но это понятное дело что это серебряный карась из-за формы своего тела а золотой карась он более круглый но цвет красивый тоже в садок Малыш, пока в судок, а дальше будем решать, что с ним делать. Начал закапывать легкий дождик. Хотя прогноза его сегодня не было. Ну по идее под такой дождик рыбка должна кривать хорошо. Думаю, еще и размер этой рыбки должен увеличиться. него моментально вот такой красавец ну, уже 4 карасика есть рыба подошла и он клюет просто практически один за другим. туда в то же место и все И его, и Ух ты, и его, и Он там уже сидел. Два раза дернул, так легонечко. И все, я оставил Смотрите, какой прикольный. С такой полоской пультира, да? Красавчик. такой хороший лапать сюда О. Вот это конечно карась в порядке такой мощный красавец какой да в камыш но я его туда смог выдернуть вот в чем преимущество рогоза перед тростником что даже если за него крючок цепляется он его провязает под самый верх и спокойно ты можешь освободиться с тростником такого не произойдет если зацепился все либо обрыв снасти полный либо обрыв крючка Сегодня кароси крупные, но размер такой, который позволяет его солить буквально за два дня. У меня, у меня видео на канале есть, как я это делаю. Получается очень даже вкусно. Единственное, что вымачивать надо его так, но по своему вкусу. Кто-то просто промывает, кто-то вымачивает. Несколько часов этого вымачивает ровно столько, сколько он был в соли. И получается он действительно очень вкусный. ах ты елки палки. Сошел. Ох, обидно. Ох, обидно. Надо было все же форсировать вылаживание. Надо было все же форсировать вылаживание. Но... Посмотрите, какой лап. Ну. Посмотрите, какой лапа сейчас клюнул. <coughs> Офигеть. Ребята, я только закинул, я даже не успел посмотреть. И тут такая поклевка. Просто смотрю, поплавка нет. Посмотрите. Это даже больше. Но, надеюсь, на ту камеру я заснял. Просто я саму поклевку не увидел. Я кинул. Ну и все, думаю, сейчас пока ставим, пока подойдет. Плюс я когда с тем боролся, распугался, Мне, оказывается, вот Смотрите. Какой красавец. А? что не в процессе вылаживания, то был бы сход сто процентов. Ну, погонял он по всему этому заливчику. Красавец! Сейчас я, наверное, все-таки подкормлю. Тем более, камера у меня ближнего вида уже скоро разрядится. Я ее поставлю на зарядку и как раз минут 15-20 она будет заряжаться. Ребят, все. Моя рыбалка подходит к концу. Я уже свернулся. Погода внесла свои коррективы. Мне пришлось чуть раньше уехать, чем я планировал. Итак, что я сегодня поймал? Смотрим. Вот такая у меня сегодня рыба карась краснопер килограмма наверное 3 точно есть больше мне и не надо за 3 часа 3 килограмма по моему отличный результат сейчас я пересыплю это все в ведерко ну вот смотрите Раз небольшой, но как раз на засол то, что надо. Итак, ребят, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх. Кому не понравилось видео, пишем в комментариях, почему не понравилось. Соответственно, ставим дизлайк. В общем, делайте все, что хотите. Пока!